Сегодня мы будем разбирать предложения. И для этого я выбрала отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. На море жизненном, где бури так жестоко преследует вам, глемой парус одинокой, как он без отзыва утешный опою, и тайные стихи обдумывать люблю. Еще раз послушаем предложение и попробуем найти в нем Основу. На море жизненном, где бури так жестоко, преследует вам глямой пару с одинокой, как он без отзыва утешно я пою, и тайные стихи обдумывать люблю. Основа предложения. Бури преследуют. Это первая основа. И вторая основа. Я пою и... Люблю обдумывать. В предложении две основы, следовательно, оно сложное. Главное предложение. На море жизненном. Как он без отзыва утешно пою и тайные стихи обдумывать люблю. Придаточное предложение. Тайные стихи люблю обдумывать. Где? Где бури так жестоко, преследует вам гле мой парус одинокий. Где бури так жестоко, преследует вам гле мой парус одинокий это придаточное предложение. Посмотрим на его структуру. В этом предложении внутри главного находится предаточное, поэтому в нем нужно поставить две запятых. На море жизненном. Пауза где бури так жестоко преследует вам, Англии мой парус одинокой пауза, как он, без отзыва утешно я пою и тайные стихи обдумывать люблю. Главное предложение осложнено сравнением «как он», и мы его выделим запятой. На этом сегодня все. Всего хорошего. До новых встреч. Разбирайте предложения.